всем привет с вами снова я ирина быстрого у меня в руках веточка лаванды которую мы с вами сегодня сделаем для работы нам понадобится не так много материалов фоамиран двух цветов сиреневый и зеленый травяной тейп лента герберная проволока или другая проволока на которую вы будете Крепить ваш, вашу веточку. Естественно, клей понадобится. Я буду пользоваться космофеном. Утюг. Ну, ножницы. А если есть, то дыроколы. Я буду пользоваться вот такими двумя дыроколами. Из сиреневой э, фоамирана я сделала вот этим дыроколом побольше цветочки, пятилистники. Ну, в принципе, не важно, сколько у вас будет листиков. И маленьким дракольчиком я сделала вот из зеленого фомерана такие чешелистики, которые будут снизу под цветочками. Если нет драколов, то можно сделать это вручную. Но поскольку деталей много нужно будет, то, конечно, дракол сильно облегчает работу. Прежде всего, нам нужно подготовить наши детальки. Для одной веточки понадобится примерно. Девять деталек этих и этих. Каждого вида по 9 штучек. Еще у меня такая есть губочка. Я буду пользоваться ей для формирования моих деталей. И э, понадобится какая-нибудь булька или подобие бульки. То есть это может быть зубочистка с приклеенными к ней э, на кончик какой-то бусинкой. Ну или что-то такое. Взять ручку какую-то, взять с более таким кругленьким окончанием. Найдите что-то подходящее. Можно обратной стороной кисточки. Обычные для рисования. Они обычно бывают такие кругленькие. Ну вот вроде бы мы готовы к работе. У меня вот эту заготовку надо немножко углубить. То есть вот эти надрезать лепесточки, чтобы они были поглубже. Ну, чтобы оставалась площадка куда можно будет потом воткнуть проволоку такую заготовочку делаю берем горячий утюг сразу готовлю губку можно пользоваться пинцетом поскольку детальки очень очень маленькие заготовочка немножко уменьшилась теперь делаем следующим образом каждый лепесточек я нагреваю и закатываю как бы внутрь закругляю его нагрела складываю его почти пополам и закатываю получается вот такая маленькая заготовочка вот как выглядел лепесток и как какой он стал как трубочка он стал и все наши лепесточки, прячу все лепесточки остальные один выступает у меня и я его нагреваю и закругляем прям прокручиваем пока он тепленький Теперь у нас получилась вот такая заготовочка с таким пятью палочками толстенькими. И теперь нам нужно ее можно склеивать их между собой. Можно попробовать немножко ее. Я нагреваю саму бульку. Потому что если я нагрею заготовочку, она распрямится. Все, что я загибала. То есть я ее выворачиваю в другую сторону. Не так, как у меня изначально было завернуто. Вот так просто будет удобнее с ней работать. Получается вот такая у нас заготовочка. Мы должны сделать для одной веточки примерно 9 таких заготовок. Складываю пока ну а с этими маленькими чешелистиками совсем все просто мы просто их нагреваем и с булькой придаем формочку я буду в серединку надавливать булькой чтобы она стала выгнутой Сильно, сильно продавливаю, и она получается загнутая Статическое электричество <laughs> не дает ей отвалиться. Ну, вот такая получается заготовочка. В общем, готовим заготовки для нашей веточки. После того, как детали готовы, продолжаем нашу работу. Я взяла небольшой. Отрезочек тайп-ленты разрезала его вдоль пополам, чтобы он был более узкий, теперь обматываю мою проволоку, растягиваем тайп-ленту, чтобы она хорошо клеилась. Целиком заматываю мою проволочку, обрываю кончик. И надо подготовить клей. Я его налью просто на фольгу. Пару капелек. И нам понадобится еще зубочисточка. Итак, что мы делаем? Прокалываем чтобы нам было удобно надеть на проволоку и сейчас мы вот эту одну детальку смысл самое главное в чем то что у нас сверху наши вот эти звездочки заготовки они ровненькие палочки а снизу у нас получается шов то есть там где шов это нижняя сторона а там где ровненько это верх я смазываю кончик моей веточки клеем. И нанизываю на него первую детальку. Она там чуть-чуть выступает. Я ее прижимаю. Ну, верхняя вот у нас такая вот веточка будет цветочек снизу мы его закрываем, то есть каждый ряд наших цветочков мы будем закрывать такими чешелистиками, тоже предварительно зубочисткой прокалываю дырочку, нанизываю мою детальку, ну как бусы просто собираем. и еще одна зубочистка у меня для клея снизу подклеиваю немножечко и фиксирую мой чешелистик. Следующий ряд буду где-то сантиметром ниже. Крепить здесь. Уже в этих детальках не нужно прокалывать ничего, я их буду склеивать вот так между собой, одна деталька склеиваю. Серединку капаю клей и прижимаю, и другую детальку также, и теперь на расстоянии чуть ниже первого этажа сантиметр опускаем все пониже. Промазываем детальку и прикрепляем ее с одной стороны нашей веточки, а вторую детальку с другой стороны, и они как бы обнимут нашу веточку с двух сторон на одном уровне, чтобы было все ровненько, красиво. И теперь чешелистик надеваем снизу. Вот так мы собираем нашу веточку на том расстоянии какой вы хотите покороче у вас там будут только сверху например какая-то три этажа например подлиньше то есть дальше можно делать разные веточки чтобы они выглядели более естественно на каких-то будет побольше не хочет она не крепиться. собираем всю нашу при сборке нашей веточки может быть вариант что вы будете использовать не две детальки а одну в принципе делаем все то же самое только вот этой деталькой оборачиваем весь наш всю палочку и склеиваем ее это может быть, например, верх веточки делаем маленькими в одну детальку, а дальше ни, ниже она расширяется. Либо, как вариант, просто делаем такие маленькие узенькие веточки, какие-то будут широкие. В общем, тут вариантов может быть множество. Подбирайте то, что вам подходит. А дальше все то же самое, то есть вот одну детальку снизу мы ее фиксируем, закрепляем нашим чешелистиком. Как видите, не все чешелистики я подогревала на утюге. Решила, что так тоже смотрится неплохо. В итоге моей деятельности получилась у меня вот такая вот замечательная веточка, даже не веточка, а букетик лаванды. Если присмотреться внимательнее, то тут разные варианты сборки есть. Вот первые три верхних этажа это в один элемент, а здесь нижние два этажа по два элемента. Видите, они покрупнее смотрятся, немножечко попышнее. Здесь целиком все только из одних элементов. Как видите, тоже неплохо смотрится. Можно ее немножко удлинить, вот эту шапочку, да, укоротить. Тут уже на ваше усмотрение. Вот здесь я сделала подлиннее и расстояние побольше. Здесь в два элемента, а здесь уже в один. То есть, как видите, совершенно разные получаются. Веточки, но они все очень натуральные и очень хорошо смотрятся. И вместе они составляют очень хорошую, довольно реалистичную композицию. Сюда можно добавить различные другие цветы на ваше усмотрение. Надеюсь, мастер-класс вам понравился и был вам полезен. До новых встреч!